Добрый день, дорогие друзья. Позвольте мне вас поприветствовать приветствовать. В Кремле. очень рад вас здесь всех видеть. Хотелось бы встретиться и раньше, но лучше поздно, чем никогда. Это были первые игры, летние Олимпийские игры Нового века. И они показали, насколько стремительно растет роль спорта в мире. Продемонстрировали также, какое внимание уделяет общественность всех стран мира, национальные правительства развитию спорта. И потому все более напряженной и жесткой является спортивная борьба. И мы знаем, а вы знаете это лучше, чем я, как внимательно страна следила за событиями на Олимпиаде. Много было разных мнений, взглядов на счет того, как выступают наши спортсмены. Естественно, очень много, много было критических высказываний. Но все-таки смотреть мы должны по результатам. Результаты известны. Наша команда завоевала 92 медали. 27 из них золотые. Считаю, что мы с полным основанием можем говорить об успехе наших спортсменов на Олимпиаде Матери. Причем успехи значительно. В основе которого огромный многолетний труд, уходство, сила, мужество и, конечно, талант. Талант спортсменов и технических. Разумеется, мы все болели за вас. Радовались вашим победам. Огорчались, когда случались неудачи. Достижения российских сборных отбиток уже вошли в историю мирового спорта. И, конечно, невозможно напасть, как в таких случаях говорят, всех, но не могу не отметить мировой рекорд Елены Самбаевой, как Мощный и зрелищный финиш Юрия Бардаковского, где на 800 метров. Достижение Дениса Нижегородцева в на 50 километров, выступление нашей сборной по синхронному плаванию, в, которой, в котором было продемонстрировано перец в России, в этом красивейшем состязании. Очень важно, что в Афинской игре открыли новые имена. Блестяще показали себя в Афирах Алексея Тищенко, велосипедист Михаил Игнатьев, повец Мавлет Баттеров, в Афирах тяжело, ответ Афир Дмитрия Бересовна. Это значит, что замечательные традиции нашего спорта живы, развиваются и у нас есть все шансы рассчитывать на то, что мы и дальше будем не только существовать как великая спортивная держава, но и дальше будем подтверждать новый и новый этот высокий уровень класс. Конечно, особые слова благодарности тренерам, всем, кто готовил наших спортсменов к Хочу обратиться к вам. Ваша работа часто остается за кадром. И они чаще всего, к сожалению, вспоминают, когда случаются неудачи. Вот тогда начинают вспоминать тренеров, кто-то виноват, ищут крайне. Ну а когда мы видим блестящие победы, то, к сожалению, часто тренер остается и за кадром. Завершая свое вступительное слово, хотел бы Спортивный успех, а особенно успех на Олимпийских играх, Олимпийские награды, это, конечно, прежде всего, личная победа каждого страны. Но это всегда и триумф страны. Это серьезный, значимый вклад в укрепление ее авторитета в мире ее значения. И, конечно, достижение такого масштаба сплачивают российское общество, укрепляют веру в национальный успех в собственной силы. Это всегда хороший пример для молодых людей. Мы знаем о этом часто говорим. Я очень благодарен ведущим нашим спортсменам, тем, кто никогда не забывает о, о так называемом здоровом образе жизни. Это действительно мы, я говорю, мы, имеем в виду тех, кто любит и занимается спортом. Часто не задумываемся над этим, но это большой и очень мощный стимул для миллионов людей. Стимул заниматься спортом, думать о своем здоровье, а значит и о здоровье нации в Я вас хочу за все это поблагодарить и пожелать вам новых и новых успехов. Спасибо большое.